Друзья, на моем канале вы увидите много моих музыкальных видеороликов в различных блогах. В блоге «Песни» это будет американское ретро прошлого века. В блоге «Саксофон» это будет инструментальная музыка, а также мои собственные пьесы для саксофона. Есть также блог с моими авторскими песнями. Кроме того, музыка СССР. О всяком разном, мысли вслух, путешествия и гастроли. И все это мои автобиографические воспоминания в сочетании с историей отечественной и зарубежной эстрады с начала 50-х годов прошлого века. Итак, я в эфире каждый вторник и пятницу регулярно в 18.00. Не пропустите! Это очень интересно и вы увидите редкий авторский контент, музыкальный контент, который поднимет ваше настроение. Весь мой канал – это только мои авторские аранжировки, и вы можете их приобрести. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, и будет всем вам и мне полное счастье! Жду всех вас с радостью! Пока, друзья!